всем подписчикам привет сегодня я вам расскажу и поделюсь одной системой вакуумного консервирования усовершенствование система вакс которая выпускается у нас на саратовском заводе в саратове и продается в виде крышек вакуумных и э, система откачки насос ручной насос который позволяет откачивать емкости стандартные банки стеклянной с разными размерами кстати три типа размера крышек для консервирования продуктов в вакууме но вот этим насосом стандартным откачать глубоко воздух не удается потому что за счет пропуска в момент работы насоса не, не получается глубокий вакуум. Максимально можно откачать ну 30-40 миллиметров ртутного столба, не ниже. Я применяю эти крышки для систем э, более глубокой откачки, для суббалимационной сушки э, продуктов из замороженного состояния, для вакуумной сушки и э, концентрации соков, для сушки для вакуумного приготовление сгущенного молока то есть молоко в вакууме у меня есть тоже на канале способ что для этого необходимо необходимо вот эти вот крышки э, вакуумные оборудовать системой откачки с помощью насоса насос вот этот э, вам 115 позволяет откачивать до единиц миллиметров ртутного столба, но для перехода на стандартную крышку, здесь нужен вот такой диаметр, я придумал использовать колпачки, колпачки, которые остаются после заправки баллончиков, они предохраняющие, колпачки сверху закрываются, вот он колпачок, который еще оборудовывается вот таким замотником, Золотник это тоже бескамерной шина, автомобильный золотник для накачки с грибком. Они бывают прямые и бывают э, загнутые. Кстати, загнутые латунные. Корпус латунь. Его можно паять. А вот эти прямые, они из силумина не появятся. Что для этого делается? Необходимо просверлить вот этот колпачок диаметром. 13 миллиметров это размеры как раз для запрессовки вот этого вот этого вот штуцера для этого используется сверло которое не создает задиров я использую сверло форстнера так называя называемая сверло форстнера которая есть в продаже и которая сверлит без задиров оно по дереву по пластику и по тонкому металлу по мягкому металлу можно сверлить. То есть крышка спокойно просверливается. Просверливается э, крышка на 13. В нее, э, в этот колпачок, запрессовывается изнутри э, штуцер, золотник прямой или вот такой загнутый он изнутри запрессовывается, и здесь вот в соединении образует уплотнение. Чтобы не было натекания воздуха, я смазываю его вакуумная смазка есть специальная вакуумная смазка, я ее использую. Можно использовать любую друг, другую такую уплотняющую смазку. И потом, э, используя насос, э, насос масляный ванную китайский, позволяет откачивать уже с помощью вот этого штуцера очень глубоко то есть накручивается штуцер на него используется я использую переходник для автомобилей газель вот такой вот переходничок автомобиля газель который имеет гайку накидную и насосом я могу откачать очень глубоко то есть до кипения для уплотнения вот этого стыка, здесь немножко нужно уплотнить. используется фум-лента. Фум-лента продается доступно, стоит копейки. То есть включается насос. Насос. И как раз он четко становится у нас в, в, это, в это положение. То есть уплотнение идет здесь и здесь полностью выбрано и у нас видите что уже насос с перебоями работает это уже достаточно глубокий вакуум при этом начинается кипение масла то есть масло начинает кипеть при комнатной температуре из него выделяется воздух и вода скипает Видите пузырьки пузырьки кипящего масла а температура сейчас ну 25 градусов температура кипения 25 градусов то есть можно уже делать более глубокую консервацию если вы продуктом заполните банку э, под самую крышку и потом откачаете воздух то вы сможете допустим хреновину я сохранял в течение года то есть через год открываешь ее она как свежая в вакууме хранятся продукты очень долго потому что нет окислителя то есть нет кислорода нет окисления жиров и всего остального вот такая вот потом убираете вакуум остается то есть идет кипение видите да при комнатной температуре это уже глубина вакуума меньше 10 миллиметров ртутного столба вот такой вот способ переходника и консервирования спасибо всем за внимание подписывайтесь на канал всего доброго